Очень красиво, Михо. Правда, бесполезно. Я кое-что принес, Диего. Протяни руки. Папа. Итак, в гранате четыре основные части: корпус, внутри взрывчатка, запал, рычаг и, конечно, Чика. Папа, ты что? Дыши, Диего. Дыши. Чика лишь удерживает рычаг. Вот когда ты отпустишь его. Граната рванет. Бум! За мной. Живо. Я Эль Президента. И однажды это бремя придется нести тебя. А наш народ не умеет быть счастливым. Людей терзают их убеждения. Ропот, нерешительность. Их душит их же свобода. Даже если ты любишь их всем сердцем, желаешь им самого лучшего и хочешь спасти их от самих себя. Тебя возненавидят, очернят все твои дела, слова, взгляды. Они ответят тебе воплями. Назовут злодеем. Монстром. И отплатят вот этим. Так ответь мне, разве ты злодей? Разве ты монстр? Наша страна, какая-то граната. Правда, главных частей только две. Наш народ. И ты, сын, твоя хватка, должна быть крепкой. Ну что ты, Пань? Докажи.